Всем привет дорогие друзья, с вами Трикса, но ну, сейчас на с вами я, Никит Протер и Ваня. Ребят, мы начинаем проходить 9 улик тайна змеи 9 улик секрет змеиной бухты. Вот слева можете увидеть. А, имя профиля у нас, наверное, так и будет. Детектив. Теперь я хочу залезть в настройки. Сделать чуть-чуть все потише, чтобы, hey! чтобы меня можно было слышать, детектив играть. Мы, наверное, будем играть на среднем, потому что на сложном. Нет, это будет сложно, ребят. Я не буду Вы все читать на паузе в, в диалоге в такие я не буду влезать But the most challenging case I ever received came from my longtime friend Helen Hunter. She had gone with her assistant to Serpent Creek to report on the local festival. stammering and sobbing, she asked for my help. It sounded serious enough. Я должен найти и начать поиски завтра утром. Что за монстр? За монстрич. Нет, не хочу не проходить. Uh, давайте на него посмотрим, потом Хелен uh, Хантер. Uh, у, на, у нас Хель долгая история за плечами. Она амбиозная блондин, блондинка. Смогла стать прекрасным и находчивым реп, репортером. Надеюсь, она в порядке. Надеюсь. Я, я вижу гудок у нас есть. О! А. О! О! Фух! Было близко! Нужно выбраться из машины. Выбирайся. Чел! А особо все в паре сейчас у нас есть э, улики это монстр меня атаковал. гигантская гигантская рептилия она очень напомина напоминает человека но разве ну размер зубов явно не человеческий чувство просто огромное а, быстро и голодное. вот бы вот бы мне а дублера а, а. да ты у нас вообще? Эффективный. Занихнул чуть-чуть. Что? Что случилось? Кто вы? Гигантская. Гигантская рептиль подобная. Вы что? <сACILITAL> <сACILITAL> э -э -э ну, ну, извините, это я, грубо лад, просим за помощь. Ей! Кошак! Кошак! Глубоко промо.. Эффективно, эффективно. Нет, я не хочу туда подниматься. О, карта. Звонок, словно, не хватает верхней часть. Ага. Сегодня последний день а, зна знаменитого фестиваля. Последний день фестиваля Двининым Бухте. Окей, мы прям приехали под конец. Когда людей нет. Э, не-не-не, это гостевая книга. И вам вряд ли она будет интересна. Anyway. Пардон за то, что случилось. Вообще забыл. Короче, как вас занесло в змеюную бухту? Ищете кого-то? Хеллен Хантер? Не, впервые слышу. Пардон. Давайте я разберусь с вашей комнатой. Хоть я могу для вас сделать верно. Вот ключ от вашей номер 8. Ключ от комнаты номер. Чел. Чем-то там Whoa, what is that? Uh, У нас есть вторая шестеренка. Как интересно, надо будет обязательно сходить. Uh, посетите наш знаменитый музей змей. Вы увидите смертельно опасных рептилий и древние сокровища. Уже слово «смертельные рептилии» уже страх приносит. Ребят, вас нет? А, а ты кто, молодой? Молодой человек, я платил за одного. Не пей черную мамбу. Что это значит? И кто это был? Правда. О, похоже, менеджер отеля не помнит о гигантской человекоподобной рептилии. Или притворил, что не помнит. Я вряд ли что-то из него вытянул. Эффективно. Ребят. <свистит> а, я ключ нашел. Эффективно. Крепко. Ага, сюда что-то вставляется. Ага. Ага. Что источник, источник чего? Среда, четверг, пятница. Отметины на календаре закончились. Два дня назад. 15 число сегодня. Сентябрь. Эффективно. Вот. Чемодан выпал. Эффективно. Эффективно. Эффективно. Эффективно. Эффективно. Эффективно, ребят Эффективно, эффективно Опа Эй Эффективно Можно что-нибудь еще? Маска Эффективно Это мы. Открываем. Похоже, кто-то не очень любит змей. Люди здесь, ну, очень странные. Даже местные жители все какие-то сонные и, за и заторможенные. Большинство из них сидит дома весь день. И менеджер отеля какой-то мутный тип. Может, тут Джо получит что-то разузнать о мистере Блэк? И петарда есть. Эффектив. Эй, hey, а чемоданы? Это что тут делает? Я вам должен попросить Now вас покинуть комнату. It Сейчас же. Е еще Here's нужно Вот карта. Идите пуляйте! или еще что-то. Смотрите город. И не возвращайтесь, пока я не приберу комнату. He он yeah. зашел курящий, ребят. Вы этого не за. Сейчас. Эффективно, эффективно. Посмотрим, врал он не врал. Халин все же была тут. Йок, он была под номером 8. Черт. Не, никак. Давайте видим мистера Блэк чей это помощник. Нужно починить механизм. Несколько шестеренок про пропало, пожалуйста. Позаботьтесь об этом как можно скорее. М.Р. Блэк. Мистер Блэк, как я понимаю. Эй, кто-то! Эй, ты кто? Ладно. Загадка. Ээ, эм. Ээ, Ну, хоп хоп хоп Хопа, хопа. Хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа. Решите загадку не используя кнопки пропуска. Снова землетрясение. Это еще сильнее stronger, предыдущего. Да so и что? И вот к чему приводят все эти э, подземлетрясения. Эффективно. Змеи и прочие рептилии. Хватит, чтобы запугать целую семейство. Фестиваль в Змейной бухте. Трежнегодное мероприятие. Попробуйте наш винит напиток Черная Мамба. Ребят, кто забыл? Либо не услышал меня Нам сказали не пить черную мамбу Вы понимаете, на что это? Чел Эй, эй Да какого черта вы происходит? Не подходи ко мне Ты кто? Еще похож на волну Мора из э... Гарри Поттера Добрый день, разрешите присоединяться Меня зовут Алистер Вэббэдэ Мэр из бухты К вашим услугам как вы могли уже заметить, у нас в городе только что случилось небольшое землетрясение. Совершенно ни о чем беспокоиться. К сожалению, я чесать не могу э, попасть к шерифу Уиллсу и проинформировать его о разрушениях. Ваша подруга пропала здесь. Это как? Неожиданно. Шериф с привлекой радостью поможет вам. Его офис расположен вниз по улице, по городской площади. Итак, нам нужно найти способ попасть на другую городскую площадь. Ох! Ребят, как думаете, доверять волан де можно сказать так? Да. Потому что этому человеку я не хочу доверять свою жизнь. Ребят, на этом, наверное, я сегодня закончу э, первую серию, потому что я ее пробую записать уже во второй раз. В первый раз у меня не записался звук, в этот раз, наверное, должно все получиться. Ребят, э, продолжить не ждите завтра, либо послезавтра, плюс-минус скоро я должен их тоже отснять. Не ждать подписываться на наш канал, потому что вы можете пропустить интересный контент. Мы снимаем прохождение игр, вопрос-ответ, мы снимаем всякий интересный формат, чтобы он вам нравился. ребят. вы должны именно подписаться на наш канал, потому что у нас идет разнообразный контент для разных зрителей. Кстати, вы можете поставить лайк, можете поставить дизлайк, как вам угодно. Если вы ставите лайк, напишите, почему вам видос понравился, и дизлайк, и напишите, почему видос вам не понравился. Ладно, ребят, с вами был Ник из Бро, Тир, и Ваня, и вы были на канале Трикса. спасибо за просмотр, и всем пока, пока, пока, пока.